Приветствую вас, многоуважаемые представители знака Зодиака Телец. Хочу сегодня предоставить вам анализ вашего будущего периода ближайшего. С 27 июня по 21 июля. В это время Венера будет двигаться по знаку Зодиака Лев. Для вас Лев это символический дом семьи. Вот он у вас здесь уже гуляет Марс, скорее всего, так предполагаю, что уже где-то ближайших пару недель вы чувствуете большую, проявляете очень большую активность на стенах своего дома, ну и плюс сюда еще подсоединится Венера. Венера придаст вам больше гармонии, больше каких-то эмоциональных трат, наверное, на свою семью, эмоциональных и там сближений отношений более таких ну, ярких в кругу своей семьи в кругу своих близких но вообще я хочу сказать что начало данного периода с 29 июня по 13 июля оно будет несколько напряженным то есть будет повышен эмоциональный фон в принципе постарайтесь его как-то провести на тормозах, поскольку после 13-го уже весь эмоциональный накал начнет немножко снижаться, и вам будет немножко полегче. Дело в том, что для вас Венера в, в Льве она несколько ну, чужда, поскольку вы привыкли к такому более спокойному течению чувств, проявлению чувств, такому нежному, умиротворенному, а в Льве она такая идет очень эмоциональная, с накалом. И импульсивное, и ну, вам тяжело это как-то выдержать. Это немножко для вас непривычно. Ну хорошо, давайте посмотрим, в общем-то, как, с чем вы придете в начало данного периода. С 29 июня 29-30 будет чувствоваться напряженный аспект от Марса в вашем четвертом доме к Сатурну, к десятому дому карьеры. Карьера и также дом социального статуса, амбиций. Ну, здесь некоторое охлаждение. Смотрите, проявляйте в стенах своего дома мягкость, постарайтесь ни с кем не ссориться, не ругаться. Можете, я чувствую, что от вас может исходить неожиданная для вас резкость, желание как-то привлечь всех на свою сторону, поступить по-своему. Несмотря ни на что и ни с кем не считаться. Ну, смотрите, тут дела аспекта один-два дня, а последствия могут быть на дольше. 6-7 июля Марс идет на соединение с Венерой и будет находиться в оппозиции к Сатурну. Ну, смотрите, это тоже дни охлаждения. В частности в семье. Неблагоприятный период для финансовых вложений и трат в семью. Постарайтесь в этот период ничего крупного дорогого не покупать но ну, если вы конечно уже это запланировали давно и у вас уже все под это подведено то вполне вероятно что для вас это будет логическая трата денег 7 8 о, так не 7 8 а да, с 9 по 13 сейчас Посмотрим. Давайте еще тут 8 числа тоже посмотрим на один аспект интересный. Значит, Венера с Марсом будут квадратить Уран. Уран в вашем первом доме. Ну, я прям чувствую, что вы будете как-то себя вести не так, как обычно. Это неожиданное проявление своей воли. Это импульсивное, что-то необычное. Вот знаете, будет звучать примерно так. Я хочу, чтобы было по-моему. Я хочу именно поступить, так как я этого хочу. И все. Захочется выйти за, рам, за рамки привычного. Некоторый холод. Но смотрите, не нарубите дров. С 9 по 13. Марс будет в соединении с Венерой. Будет шикарный аспект, очень мягкий, очень гармоничный, благоприятный период для встречи, для знакомств, для общения как с друзьями, так и с любыми своими другими партнерами. Удачный период для любых сделок. Ну... Будете очень дружелюбный, общительный, И также, так это благоприятный период для домашних торжеств и для домашних приобретений, наконец-то, для дома, для семьи. Может быть, вы захотите как-то украсить свое жилище, купить какую-то дорогую технику. Ну вот, карты вам в руки, как говорится. Бог помощь. Еще хотелось бы обратить внимание на 10, 10 июля. Будет новолуние в Раке для вас рак связан с короткими поездками, путешествиями. Здесь ну, день, я думаю, пройдет для вас достаточно спокойно. Единственное, что может быть где-то вот в поездках вам быть как-то не очень комфортно, какой-то повышенный эмоциональный накал может быть. Ну, на кого-то обидитесь или с кем-то поссоритесь или кто там сделал какое-то замечание и вы на это эмоционально бурно отреагируете. С 11 числа Меркурий переходит в знак Рака, пробудет здесь достаточно длительное время. И для, поскольку для вас Рак связан с домом коротких поездок, путешествий, то откроется возможность ну, где-то поездить, но недалеко. Скорее всего, это в стенах, в стенах, это в пределах города, области, ну, где-то, вы знаете, как-то по, по знакомой местности. Может быть, где-то к речке поехать, в лес. Ну, тем более, что лето, жарко, на дачу тоже Заня, заняться земледелием, тельцы это любят. Вот как раз это будет ваша тема. После 17-го аспектики достаточно будут спокойными, умиротворенными, можно будет расслабиться. И до, 20, до 21 числа здесь точно уже никаких тут у вас тут острых э, катаклизмов не ожидается единственное что, сейчас я бы хотела обратить внимание на Лилит что у вас тут будет искушать какое искушение ну все таки искушение у вас будет какая-то мысль вас не будет отпускать и она будет связана конкретно с вашей семьей что-то будет вас искушать ну что сказать не могу, не знаю это будет вам одним известно ну напишите мне потом если захотите что у вас за такая идея фикс которая вас не отпускала ну что ж по астрологическому прогнозу на сегодня все, а сейчас мы будем переходить к прогнозу на Таро. Так смотрим, Тельцы, что ожидает вас в период с 27 июня по 21 июля на время прохождения Венеры по знаку Зодиака Рак. Как вас воспринимают окружающие? Ой, по четверке мечей как человека, который пассивен, который отдыхает, который ничего не хочет делать, который абсолютно спокоен. Такое внутреннее самосозерцание. Хорошо, а что у вас происходит в финансах? Я знаю, что денежки вы любите. Так, финансы. Двоечка. Знаете, как-то легко. Я не вижу здесь много денег, не вижу каких-то крупных поступлений. Знаете, здесь как купля-продажа, все идет своим чередом, легко удается договориться. Деньги небольшие, но крутятся. И, возможно, даже еще из нескольких источников. Денежки как бы есть. Ну, такие, на карманные расходы, что ли. Хорошо, что вас ожидает в работе, в карьере? Ох, oh, тут какой-то непосильный груз вы на себя взяли. Что-то вы на себе тянете. Давайте посмотрим, что. Да, здесь карта указывает на то, что вы задействованы в неком бизнесе, достаточно крупный бизнес. Если даже кто-то работает на себя, то это тоже что-то очень крупное, с большим размахом. Знаете, такое как родовое, как принадлежит к одной системе. Очень много работы. Но работа вам это нравится. Вы ей вас все устраивает, и, возможно, есть некая цель, которая вас ведет, и она вас греет. Хорошо, давайте посмотрим, что вас ожидает в семье, дома, в семье. Очень интересно, что же у тельцов дома в семье. Ну, тельцам дома не сидится. Во-первых, это либо поездки, либо перемены. Хорошо, какие перемены? Повешение. Ну здесь знаете что-то больше походит на отдых если это даже не отдых то я не знаю что трудно сказать, но некие ограничивающие ситуации хорошо, а что ждает кольцо в парах ну, давайте спросим пары, которые уже есть сложившиеся пары ну давайте здесь победа, поездка ну путешествия, здесь все очень гармонично здесь праздник, радость ну как праздник, ну, приятные события сборы, может быть, поездки а что ожидают? Ну, не спросила какие пары здесь выпала верховная жрица Ну хотела спросить остальные пары ну не какая-то тайна тайна либо здесь еще может быть знаете, с отношения без развития все идет своим чередом как-то очень ровно хорошо, давайте те, кто хотят познакомиться будет ли знакомство мальчики, девочки все равно кто а -а, интересно, что выпала четверка пентакли хорошо, интересно, а какая причина чем же вы так озабочены чем озабочены будут тельцы споры, конкуренция здесь ну, странная работа что ли Конкуренция с некой женщиной, королева Пентакли. Кто такая королева Пентакли, я не знаю, вам будет виднее. Но здесь такая дама, которую интересуют деньги, которая интересует такая твердая почва под ногами. Возможно, она относится к земной стихии дева, телец или козерог. Хорошо, давайте смотрим тоже ну, по здоровью, как будет здоровье у телецов. очень хорошо гармонично и главный совет на этот период вы знаете отдыхайте расслабляйтесь пока вам действовать не стоит лучше воспринимать жизнь знаете как бы несколько отстраненно принимаю то что есть я могу по этой карте утверждать, что вам в принципе всего достаточно. Настолько достаточно, что даже немножко скучно. Но есть смысл немножко отдохнуть. Отвлечься, отдохнуть, полениться. И собраться с новыми силами уже в следующем периоде, я так понимаю, уже поменять. Хотя, может быть, в следующем периоде вам тоже нужно будет отдохнуть. Поживем и увидим в следующих прогнозах. Но пока благодарю вас за ваши лайки, за комментарии. Надеюсь, что вы и дальше будете со мной. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался.